Здравствуйте, с вами Александр. Я вам покажу дачи около поселка Отрадно, дачи около моря. Садовое товарищество называется Радуга. Мне нравится это место, то что здесь рядышком есть очень хороший лес. Но недостаток то, что выход к морю не очень удобный и пляж не очень удобный. Но в принципе терпимо. Там просто камни. Купаться можно, но не такой он удобный, как, например, Зеленоградск. Это общество, несмотря на то, что оно находится достаточно далеко от Калининграда, где-то километров 40, но стоит участки недешево. Не сказал бы, что запредельно дорого, но недешево. Потому что все-таки рядом Отрадная, рядом Светлогорск. Но все-таки здесь как бы дачи такие, обычные классические дачи. Здесь все-таки кто-то копается в огородах. Общество достаточно большое, оно идет прямо, аж туда дальше. последние годы оно тоже как-то расстроилось, стало еще больше. Я сюда заезжал год назад или два, и еще удивлялся о том, что как, насколько оно стало больше а сейчас, наверное, еще больше так что вполне можно рассматривать это общество если вы хотите дачу около моря плюсы, еще раз повторюсь то, что здесь есть лес лес на самом деле очень хороший, там и грибы есть и просто погулять видите, небольшие домики у многих людей Как-то вот тут вот почему-то нет такого глобального строительства, как оно в Сокольниках или в Почему-то так происходит, честно говоря, мне непонятно. Наверное, из-за того, что все-таки здесь пляж не очень. домик интересный справа вышел много участков заброшенных по обратной дороге